Доброго дня! Сейчас я сделаю небольшую проверку эфира и мы приступим к занятию. Сейчас буквально минутка. Напишите, слышно ли меня в эфире, нет ли посторонних звуков, какая слышимость. Чат, скорее всего, у вас с правой стороны. Не слышно, да? Так, сейчас попробую переключить звук на другой микрофон. Так, ага. отлично. Все, супер. Тогда ничего не буду переключать. Итак, образование мира через метафизику. Давайте сна... Итак, фэншуй у нас делится на три части. Инский, это фэншуй могил, то есть подбирается самое лучшее расположение для усопших и то, что будет поддерживать рот. Также саньхэ. Коррекции практически не подлежит, потому что саньхэ относится к ландшафту. Мы не можем передвинуть гору, мы не можем приблизить или перенести реку. Ну, точнее можем, но это будет столько стоить, что никто этого делать не будет. Поэтому это так называемый статический фэншуй. И саньюань, его легче корректировать, потому что он завязан на времени, на динамике. Они в свою очередь делятся саньхэ на баджай. Он не привязан ко времени, он привязан к направлениям сторон. Но эффект от него наступает не такой быстрый, как, например, от активации. Водные формулы отличнейшая штуковина, но с ними тоже сложно работать, потому что либо они должны быть огромные, которые ставят где-то рядом с домом, то есть это не просто маленький фонтанчик, а это прям большой должен быть фонтан, но чаще всего это относится конкретно к какой-то, допустим, реке, что-то такое. Сан-Юан делится, в свою очередь, тоже на несколько частей, это грабительские горы, Сюанкундагуа, кстати, с помощью его очень хорошо подбирать даты. И активации там тоже есть очень интересные, очень сильные. Это когда соединяется человек, земля и небо. И Сюанкун Фейсин. Это летящие звезды. Почему динамика? Потому что летящие звезды, они зависят от времени и местоположения. И приступим к тому, о чем я говорила. Да? Это только с точки зрения именно метафизики. Как я ее понимаю, как ее китайцы объясняют. И откуда взялись триграммы. У нас сегодня будет небольшое занятие. Буквально через там, 10 минут мы закончим. А в субботу у нас будет небольшая практика. Итак, как образовывалась Вселенная? Ученые говорят о том, что есть некая сингулярность, некая точка была, ну, по одной из гипотез. Так начиналась Вселенная. У китайцев она точно так же начиналась. То есть вы можете видеть, да, вот такой вот круг. За основу Вселенной не взяли. Причем круг это ничто фактически, да. Вакуум. Это великое начало, у них еще называется это учи. То есть нечто, но нет возможности развития, потому что там ничего не происходит, да, то есть это просто круг. Так как из ничего сложно что-то сотворить, когда мы хотим что-то сделать, даже какую-то фигурку, да, там нам нужен гипс, нам нужна там вода, еще что-то. Нет возможности размножения, потому что чтобы было размножение, нужно мужское и женское. Вот по научной теории произошел хлопок, точно так же у китайцев, и вот наконец появилась янская энергия и инская энергия. То есть все сущее по счету китайцев появилось именно из ян и инь. Земля и небо, твердь и небо, да, то есть. Так, а вот тут у меня почему-то не отобразилось, ну, значит, я буду рисовать. У них ян обозначается одной сплошной линией. Инь двумя прерывистыми линиями. На самом деле вы можете обозначить их как угодно, хоть какими-нибудь там животными, если вам удобнее через них воспринимать информацию, или через цифры, да, допустим, Ян это у нас там будет один, а Ин Ян это будет один, а Ин это будет ноль, да, такая двоичная матрица получается, система как прям в компьютере. Так, ну сейчас я буду тогда дорисовывать, ничего страшного. Итак, Янская и Инская. Янская у нас светлая. Не буду сейчас рисовать, неудобное извращение это. Янская светлая, а Инская это та, которую вы видели на тэй -дзи в предыдущем слайде. Это темная энергия. Ян это активная, Инь это пассивное начало. Но у них есть тоже разделение. Как вы знаете, есть такое понятие 3 граммы. Кто гадал на ицин, Вы видели, там нужно шесть раз монетки кидать, да, и получается гексограмма. Гекса, потому что шесть. А мы оперируем 3 граммами фэншуй. И у нас есть молодой ян, который состоит уже из двух полосочек и молодой инь, который тоже уже состоит из двух полосочек. Я вам дам немножечко задания на подумать. На занятиях я конкретно объясняю, так это у нас молодые, какая правильная ситуация. А некоторые еще рисуют молодой ян, когда иньская сверху а янская снизу и молодой инь рисует, когда янская сверху, а инская снизу. Ну, на самом деле здесь есть четкий ответ, какой вариант из них правильный, а какой нет. Если хотите, вы сами подумайте, почему может быть ян наверху, а ин внизу или наоборот, и наверху, да, ян внизу. Какая из этих будет более правильная и точная, где молодая? сто Для того, чтобы это понять, нужно обратиться к предыдущей презентации, чтобы понять, да, откуда у нас выходят янские и откуда у нас выходят инские. Но ну, это вот кому охота будет голову поломать, можете немножечко этим заняться. У... Всего сущего есть как молодые энергии, так есть и не молодые энергии. И у нас, соответственно, есть еще старый ян и старый инь. Здесь все просто. Старый ян, его еще большим ян называют, это две янские линии. И старый инь, это две иньской линии. Почему, собственно, мы и стареем? Да? Когда мы молодые, у нас есть различные виды энергии. У нас и инская, и янская, и инская есть, и инская, и янская есть. Они взаимодействуют, они питают. А когда уже перебор с какой-то энергией, либо с инской, либо с янской, это уже не очень хорошо. И вот здесь как раз получается, у нас две янской, инской уже энергии нет вообще. И это поэтому называется, собственно, старый, либо большой ян. Большой ян, ну потому что только одна янская энергия, больше никакой нет. То есть все логично и просто. И большой инь или старый инь, потому что здесь присутствует только инская, больше никакой энергии нет. То есть получается перебор. И у нас следующий этап – это уже появляются триграммы. То есть, когда будет у нас три линии. Да? Допустим, три могут быть Янской, три могут быть Инской, а также они могут быть смешанные. Сейчас даже вам покажу. Мы как раз на прошлом уроке проходили девятый период. Да? У нас там был ЛИ. Это две Янской энергии и посередине одна инская энергия. Это как раз то, что нас ждет с 2024 года. И вот как раз о них. Мы поговорим на следующем занятии о триграммах, о том, как они на нас влияют, почему дети некоторые вдруг неожиданно выздоравливают или неожиданно заболевают, хотя на самом деле тут неожиданностей никаких нет. Я вам пока предлагаю просто в будние дни, чтобы сильно вас не заморачивать, остановиться на самом понимании, чтобы вы присмотрелись дома, можете порисовать, да, вот эти вот янские штуки, можете порисовать э, вот, этот, э, вот этот вот круг, да, чтобы вы запомнили, что откуда берется. Наизусть, конечно, этого учить не надо. Будет презентация, я буду все подробно объяснять на следующем занятии. У нас ян получается здесь. Это сплошная линия, и ин это получается прерывистая линия. Можно еще легче запомнить, потому что яна это считается мужская, то есть она более целеустремленная, да, она не а Инская, она принимающая, да, то есть она что-то в себя принимает, причем здесь есть и сексуальный подтекст, потому что женщина принимает в себя и да, чтобы родить ребенка, поэтому здесь все очень достаточно просто. Просто я это сделала для того, чтобы вы на следующем занятии уже спокойно в этих линиях ориентировались. Ну и также я советую пробежаться по значениям старый и молодой ин, просто запомнить, что две янские это уже перебор чисто технически, и две инские это уже, такое, это уже взрослые энергии. Мы с этим поработаем как раз на следующем занятии. У нас встреча будет в субботу, я еще напомню, в соцсетях и дам новую ссылку на встречу. Как раз мы уложились в 15 минут, как я и планировала. Вот пока вы просто дома порисуйте вот эти вот триграммы, порисуйте вот этот вот кружок и познакомьтесь с ним более подробно. Всем спасибо за то, что присутствовали на этой пятнадцати минутке вводной.